от Кали-Юги к Золотому веку. Переход-то произойдет. Вопрос в том, удастся ли нам стать жителями такого благостного времени. В продолжение этой темы, ссылки на два предыдущих ролика под видео, мы поговорим, опираясь на фрагменты Тайной Доктрины Елены Петровны Блаватской. Многое из переданной информации до сих пор с трудом воспринимается человечеством. К тому же много зашифровано учителями, как преждевременное для обнародования. Все детали перехода от Кали-юги к сатья Юги, Золотому веку, безусловно, затрагивает судьбы всего человечества, и потому даже малая толика информации интересна. А здесь вас ждет истинная изюминка. Юга – одна из фаз огромного эволюционного цикла – расы. Всего юг в цикле 4 – сатья, трета, два пара, калий. В каждой последующей понимание истины и нравственность уменьшаются, а невежество растет. Нынешняя арийская пятая раса пока еще в своей калий-юге. Темна ночь перед рассветом. Потому и проблем во всем мире достаточно. На фоне международных новостей о рекордной жаре в одних регионах, ужасных пожарах в других, наводнениях в третьих, вот что написал один житель Британской Колумбии, городок которого только что выгорел от суровой стихии. Удачи всем жителям этой планеты, даже если вы не живете на северо-западе Америки. Не ощущая прямого эффекта тепловой волны, изменения климата затронут и вас. Причем очень скоро. Каскадные сбои станут обычным делом. Возникнут проблемы поставок, взлетит стоимость жизни – это новая норма. И от этого мне печально. Это проявление Кали юги Агни Йога об этом говорит. Катаклизмы происходят от несоответствия пространственного огня с пламенем отложений планеты. Утверждается, что нынешний период Кали-юги начался в 3102 году до Рождества Христова. Сейчас прошло 5000 лет со времени ее вступления в действие. Елена Бловатская была права, когда писала, что история человеческой эволюции начертана в небесах так же, как начертана она на подземных стенах. Человечество и звезды неразрывно связаны между собой благодаря разумам, управляющим последними. Поскольку все проявленное с точки зрения реальности является иллюзией, маей то бедствия человечества, происходящие прежде всего от войн, разъединения, вражды, могут быть вполне исцелены и искоренены только путем великих перемен в строении материи, повышения вибраций всех составляющих Земли. Именно это и произойдет в грядущую эпоху, как было предсказано уже давно. И описано, что подобные перемены имели место в золотые века предыдущих манвантар, ибо в каждой манвантаре есть свой золотой век, век совершенства, когда все составляющие формы проявленной жизни достигают высшей степени совершенства, которое возможно в данный конкретный период. За циклическим законом, законом движения, стоит сила Крия-Шакти, божественная воля. И насколько человек разовьет в себе эту волю, настолько он сможет контролировать вышеупомянутые силы в материи. Великим же препятствием для развития этой воли является его врожденный эгоизм и безответственность. Хорошо известен тот факт, что чем выше развитие человека, тем более тонкие и изощренные искушения его подстерегают. То же правило должно оставаться в силе и для расы в целом. Это надо иметь в виду. Многие сомневаются, что так быстро может наступить Сатья-юга, вроде вне своего цикла ведь циклы описаны длительные, со многими нулями в конце, но Елена Блаватская позднее поняла, что нули после чисел даны, чтобы несколько завуалировать истинные даты. Второе, что сомневающиеся, похоже, забыли или никогда не знали, что в Кали-Юге должен быть цикл сати истинный Золотой Век. Такие вкрапления есть в каждой юге, ибо все коренные расы накладываются друг на друга на многие тысячи лет. Вот такая приятная особенность Кали юги Наша изюминка и ваша. И если мы устремим свои усилия, то непременно попадем в золотой век калий-юги. И это будет великим подарком для современных людей. Периоды благоденствия народа в земле всегда ознаменовываются умиротворением стихийных сил природы. Эти периоды характерны подъемами духовной жизни людей, рассветом наук и искусства и миром между народами. Это вовсе не сказки, но память о действительном прошлом, когда люди не знали ни бедствий, ни войн, ни вражды, ни недоброжелательства и когда земля была поистине благословенным раем. Его заменил черный век Кали-юги, который, как и все на земле, имеет свой конец, и конец этот уже наступает. Также конец Кали-юги эзотерически должен совпасть со вступлением в цикл аквариуса. Это уже мы имеем, так что осталось всего ничего. Устремить наши сердца к свету, взаимопониманию, миролюбию, дружбе, любви и сотворчеству. Мы изложили очень кратко. Продолжение данной темы следует. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить другие интересные новости перехода от Кали-юги к Сати юги Веку истины, золотому веку Кали-юги.